всем привет это спасибо за фрагбро. и это старая добрая рубрика э, прокачка аккаунта сейчас мы будем прокачивать этот аккаунт на 3650 кредитов записываю я ночью 10 октября 2022 начнем с новой коробки Так, надо сделать игру потише. Теперь крутим по 5 коробок. Мы обязательно должны что-то выкрутить. Буду скипать, потому что иначе это затянется на очень долго. 5 коробок стоят в сумме меньше 100 кредитов. Вот, так что мы откроем где-то почти 200 коробок, если будем крутить только коробку в ангар. А если ничего не упадет, то как бы сами понимаете, да? У кого мать шлюха, понятно у кого. Вот, так что крутим, крутим до первого дона, а там будет видно. Пока нам хуй на пальцы дали. А сколько мы коробок, получается, открыли уже? А, 3, ой, полторы примерно, да? Получается, 75 коробок сейчас скоро будет. О, и нам первый падает Бенели mr 1 Дозор. Ну, это самая параша, конечно. А, наверное, будем крутить дальше эту коробку. Я думал, пока не упадет что не годное. Нам же не нужна бинельная мародина. Раз уж мы начали коробочку крутить, можно попробовать ее докрутить. Так, сейчас сделаем вот так. Или вот так. Так, магазин по новой Пил, пиу, пиу, Авангард. Надо какую-нибудь бинельку выбить. Или что-нибудь толковое будет плохо Пеннели нахуй не нужно Самое говно которое могло выпустить оно и выпало причем где-то соты коробки практически получается где-то с 90 выпало МРР один я думаю на самом деле ничего уже не упадет осталось где-то 65 коробок открыть Ебал мой моего моего моего моего моего Вот сейчас где-то моего моего моего моего моего моего моего моего О! Галил. Ну что ж, неплохо. Галил это неплохо. Хотя бы что-то. С учетом, что до этого нам бинерика выпала. Это, это хоть что-то. Так. И теперь мы что покрутим? Что мы покрутим? Нам нужен либо пистолет, либо коробка, где есть пистолет. Покрутим вот эту хуйню. Коробку. пришел Тут тег может упасть. Керамбит. Скин на меда. И, собственно, так 13. Ну, это вообще было бы великолепно, если он упал. Конечно. Так, думаю, там ничего не упадет. Попробуем вот эту коробочку с аром. Тоже скинчик. Максим 9. И сраная лопатка саперная. Так, тут, я думаю, тоже ничего не упадет. Значит, что ножик... Так, агент Искра. О, кстати, дешевая коробка. Здесь Максим 9. Так, внешность, агент Сирены. Это на Инжа. Койот это на Авика. И тут ножик. Лотос тоже на Инжа. А, вот. Искра на Штурма. Но, блядь, тут ножик всего лишь падает. У нас бабочка есть. На этом аккаунте. Может, Макаров покрутить. Друг дропнится. Куда бы вложить такие деньжи еще, блядь? Это вопрос. У нас камуфляжи, камуфляжи. Так, так, 13. Ну, давай одну коробку. Пацан так золотой. Я бы. Так. Сирена, на штурмаже. Ой, на инжаже идея коробка похуй покрутим друг дропнется не уже походу не дропнется все последний кредо ну на этом все получился конечно не очень аккаунт такой а это наш бабочка на другом аккаунте а тут даже ножа бабочки нету Короче, Benelli один и Галильчик. И все. Ну что ж, э, если вы хотите такую рубрику, то напишите в комментариях, что вы хотите. Если не хотите такую рубрику, то задизлайкайте просто этот видос. И все. Я даже не обижусь. Все. Всем пока. Спасибо за просмотр.